Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь успешным MLM-предпринимателем а также одним из основателей проекта Business Биоси». И сегодня хочу поговорить с вами на одну такую очень даже актуальную тему «Нужно ли снимать свое собственное видео?» Сейчас YouTube захватила прямо волна видеоблогеров. Все хотят снимать, все хотят выкладывать свое видео на обозрение. Даже вот моя младшая дочь просто мечтает о своем собственном канале и все время спрашивает меня мам, ну что, что, что же мне снимать, вот. Но давайте с вами будем разговаривать с точки зрения интернет-предпринимателей, которые с помощью бренда своего двигают свой собственный бизнес. Наверное, у каждого из вас была такая ситуация, да, когда вы наблюдаете за одним из известных людей. Он вам этот человек очень-очень нравится. Возможно, это актер политик. Неважно, абсолютно. Неважно. То есть вы читаете его статьи, которые пишут о нем журналисты. Да, возможно, читаете его интервью, именно читаете. Смотрите в интернете да, какую-то информацию. И вроде вот так все здорово, так все замечательно. И вам настолько очень сильно нравится этот человек, что вы даже, ну, как бы, стараетесь быть похожим на него. Но получается в какой-то момент, что вы включаете телевизор, идет какая-нибудь интересная программа, где берут интервью у различных известных людей, да, или, допустим, откровенный разговор. Очень, очень часто, очень модно сейчас это снимать на телевидении. И вот как раз откровенный разговор с вашим любимым, скажем так, уважаемым человеком, да. И вы смотрите его, смотрите, как он себя ведет, смотрите, что он говорит, как он отвечает на вопросы. И вдруг вы понимаете, что вы в полном разочаровании, да, что вы абсолютно разочаровались в этом человеке. И э, даже не можете себе представить, насколько вот вы могли так вот заблуждаться и так вот ошибаться. Или же наоборот. Э, вы ну, не нравится вам, не артист, не, ну, не знаю, там, просто публичный человек какой-то, вы категорично против его высказываний и так далее. Очень часто такое бывает. Но, опять же, вы включаете свой телевизор, да, и телевидение вам показывает какой-нибудь откровенный разговор вот данного этого публичного человека. И настолько он это говорит красиво, настолько он, естественно, с вами разговаривает, как... Эм, э, из, с экрана своего телевизора, да, что вы просто понимаете, что как вы ошибались, а ведь действительно он же все правильно говорит, он же все правильно делает, и как это все здорово у него получается, и вы меняете свою точку зрения прям, ну абсолютно на противоположную. Это вот как раз тот пример, да, который говорит, нужно ли нам снимать свое видео? Конечно же нужно, ребят, смотрите. Посты, которые вы выкладываете в своих социальных сетях, это, конечно, все здорово, это все замечательно. Это показывает то, что вы смотрите, то, что вы любите читать, да, чем вы дышите, чем вы живете, как ваша семья, дети, какая у вас философия, да, это все открывает. И иногда читаешь пост, думаешь, ну, наверное, очень-очень-очень интересный человек, или наоборот, ну, что-то какой-то сильно простоватый, какой-то такой вот человек. А когда смотришь его видео, вот ты теряешься, влюбляешься в этого человека, ну как в хорошего спикера, например, да, или совершенно по фотографиям ты думаешь что это достаточно жесткий да человек а когда он начинает разговаривать он прям душка получается и так далее то есть наше видео рассказывает о нас намного намного больше чем любой пост в социальной сети имейте в виду что если вдруг вас будут искать и найдут наткнуться на вас и вот именно по вашему видео человек поймет что вы тот кого он искал. Потому что по-другому, по в общем-то, э, более сложно выйти напрямую э, к вам, любому, любому партнеру, любому оппоненту. Поэтому э, снимайте свое видео, э, не бойтесь. Э, Будьте естественными. С вами была Екатерина Клопенко. Желаю всем больших-больших успехов. До новых встреч. Да, и обязательно ставьте лайк, если мое видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте звоночек. Всем пока-пока.